Всем приветики! Всем хорошего дня и прекрасного настроения. Совет у меня поступил заказ. Сейчас ко мне приедет покупатель за наушниками айпод с шумоподавлением. Сейчас в преддверии Нового года такие наушники у меня стоят 1690 рублей. Плюс в подарок идет чехол к ним. Жду покупателя. Здравствуйте. Наушники продала. Предложила покупателю еще наушники iPod с третьего поколения. Цена действительно смешная. Сейчас, в преддверии Нового года, цена этих наушников 780 рублей. Покупателю, естественно, понравилось. Он говорит, а почему бы и не взять? День в одних похожих наушниках, день в других. Самое главное, что покупатель ушел радостный и довольный. А для меня это самое главное. Напоминаю, что мы работаем как оп, так и в розницу. У нас есть доставочка по всей России. Пишите, Обязательно всем отвечу. Всем хороших и выгодных покупок. Всем пока-пока.